какое ваше мнение что это может быть в случае если звезда снится это просто денег просто будут деньги также хорошо заниматься всем что связано с финансами вложением денег накоплением капитала банковской системой и так далее